Врачи рассказали, чем на самом деле опасны мобильные телефоны. Многие люди имеют настоящую зависимость от смартфонов. Они не расстаются с телефонами ни на секунду. Помимо психологических проблем, частое использование смартфонов может вызвать отклонение в физическом здоровье. Как показали исследования, подобная практика грозит развитием слепоты, рака и связана с проблемами в коммуникации. Риск рака повышается за счет радиоактивности устройств. Хотя специально из телефона не признаны канцерогены единицы на все 100%, исследования опасности их излучения продолжаются. И ученые делают тревожные выводы. Под критику экспертов попадали модели телефонов многих мобильных гигантов. Снижение качества зрения возможно из-за света, исходящего от экрана устройств. Если используется смартфон ночью, также многие пользуются телефонами на ходу и длительное время, что увеличивает нагрузку на глаза. А еще, согласно отчетам экспертов, после длительной погруженности в телефон человек теряет навыки общения. Ему трудно взаимодействовать с окружающими и проявляется агрессия. Чтобы обезопасить себя, Всемирная организация здравоохранения советует ограничить время использования телефона. Для детей это один час, а для взрослых три часа. Также показаны частые перерывы и гимнастика для глаз. А что думаете вы по этому поводу? Мне интересно ваше мнение. Если хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.